Я вас приветствую, господа, на своем YouTube канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Ну, вот я молчал, ждал, пока это э, сюжет на... вокруг этого порядка выдачи разрешений на пересечение, изменение места жительства, места пребывания между областями, которые вот выдал генштаб, да. Ну, вкратце расскажу, как я наблюдал за этим. Что я видел, да? Видел сначала реакцию народных депутатов. Ну, не буду называть фамилии, неважно. Их там несколько было. Народные депутаты высказываются. Да нет, никакого порядка нет. Это все ничего не разрабатывается даже. И речи об этом быть не может. Все, проходит еще э, день... Адвокаты подхватили тему, ну где-то ж начало крутиться юниан там, опубликовал, ну в средствах массовой информации появилась информация о том, что готовится документ. Подхватили адвокаты тоже, которые ведут блоги на YouTube. смотрю, что у них. Ну, знаете, думаешь, ну, все же записывают, надо же себе записать, надо же себе записать. Ну это вот такое, в основном такое движение в благосфере, в средствах массовой информации, они делают свою работу. Смотрю, один адвокат говорит, э я уже видел этот документ, э все это фейк, все это элемент э гибридной войны, во ну, вот этой агрессии да, по отношению к Украине. Вот, Я потом этому адвокату написал, говорю, когда я увидел, что он есть такой ресурс средства массовой информации, Страна ЮА, да, он им дал два комментария уже после того, как опубликовали этот документ, он рассказал об этом документе, там нюансы эти все, ну, то есть всю эту кухню, как должно работать, какие там ошибки, что это там вред экономике, ну, в общем, взяли комментарий у адвоката, вот, и вот он прокомментировал, а перед этим говорил, что это факт, что этого ничего быть не может, что документ с ошибками. И так далее начали там вникать в эти дефиниции а что такое военный час а у нас нет военного часа у нас есть военный стан разжевывали вот эти по понятия место проживания и место пребывания я говорю я это все время ну, молчал и почему потому что просто у меня видео об этом в принципе об этом уже было на канале давно. Вот, о порядке э, изменения местопроживания, вот, он есть. Если вы откроете э, эти законодательства, на которые этот генштаб ссылался, все это в законах уже было. Я об этом рассказывал, что такое возможно вот, согласно закону, потому что это в законе написано. Вот. Если у нас нет запрета на э, выезд из страны, и в законе нет, то его нет. Ну что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Сам генштаг увидел реакцию обсуждения этого документа. Он его только вчера, в принципе, опубликовал на сайте, там в 15 чем-то по времени. Ко мне два журналиста уже тоже обратились за комментарием. Ну я его тоже почитал, прокомментировал, говорю, ну ничего тут... Кстати, ничего удивительного и нового там в этом документе я для себя не прочитал. Все это и так действует, если вы хотите, как военно обязанный, пойти снять себя с регистрации места проживания и стать на другое место проживания, нужно было идти в военкомат, и, э, как, ну, не то что там дозвел, да, э, а являться военкомат, без этого, э, без этого штампа военкомата о том, что там сняться с учета, перед тем, как, допустим, сняться с регистрации, нужно сняться с военного учета. Идешь в военкоман, снимаешься с военного учета, показываешь эту отметку, штамп там в военном билете или где там у кого, какой военный учетный документ, и снимаешь с регистрации. Это же работало, никого не возмущало. Вот, Но не в этом дело. Дошла и уже ситуация, что генштамп начал там оправдываться, разъяснять, вот, и... Ну, там сначала залужный там что-то, езжешь телемарафон, я его не смотрю, но там во время телемарафона подтверждали, что да, действительно, надо брать эти справки, эти разрешения, для того, чтобы пересекать между областями, между городами и так далее, доходило до такого, что действительно нужно, что им надо обновить эти учетные данные. Потом уже в новое, новое время есть такое средство массовой информации, я там увидел... Информация о том, что уже советник, э, это адвокат, э, советник этого главнокомандующего залужного дала комментарий, что да нет, все просто привели в соответствие, ну то, что, о чем я говорю, <как> порядок смены места проживания, снимаешь когда с места жительства, там ставишь эти штампы, то есть они как типа вспомнили, что его нет и решили в это военное время, Э, вот так подлить масло в огонь. Ну, я думаю, что, наверное, ошибка это все-таки была с этим документом. Все и так работало. Э, вот. А уже вечером президент дал комментарий и сказал, будет сегодня, ну, вот сегодня, в этот, в этот день, э, сегодня у нас какое, 6 июля будет э, совещание, и я там, в общем, разберусь с этим всем делом. И вот уже... Э, После этого совещания в средствах массовой информации появилась информация о том, что Зеленский дал поручение отменить этот новый порядок. Хотя он в принципе и принят с какими-то процедурными нарушениями. Если он на исполнение этого порядка организации и ведения воинского учета, то, наверное, его должны были постановлением Кабинета министров как-то утвердить этот порядок. Но я не думаю, что пункт 9 этого положения порядка дает им такое прям полномочие ограничивать так права, ну в общем были к нему вопросы и процедурные, и о необходимости этого документа, в общем Зеленский сказал отменить, то есть по сути с момента обсуждения до момента отмены, ну прошло 3-4 дня, вот. ну не знаю, еще сейчас не отменили, но может завтра его там уже опубликуют, что вот отменили, отправили на доработку, наверное, так будет, вот. Но вы все знаете, что нас это меньше волнует. Нас волнует что? Выезд граждан Украины свободно за территорию Украины. Петиция э, об этом набрала за все это время, э, за, за недельку, да, вот как раз в этом шум и все, а, всего лишь там около 8 тысяч, а должна была набрать 25 тысяч, ну, не набирает. Я готовлю иски, ну, иск один, шаблонный такой, и изучаю судебную практику. Люди вообще заявляют о том, что право нарушено? Да, люди обращаются в суды. Люди обращаются в суды. Что суды говорят? Запрет на выезд из Украины законный или нет? Давайте несколько решений посмотрим. Вот, Закарпатский окружной административный суд решение именем Украины. Именно в окружные э, суды нужно обращаться с иском, если вам выдали письменное решение запрет о выезде из Украины во время мобилизации или в любое другое время. И вот 20 июня Закарпатский этот суд рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по иску одного из таких людей к 27, 27 пограничного Загона Западного регионального управления Государственной прикордонной службы Украины о признании противоправным действий, признании противоправным и отменении решения. Ну давайте промотаем в самый конец, там, знаете как, спойлер. И что решил суд, что в удовлетворении искового заявления нужно отказать. Вот. Ну так, давайте по решению посмотрим э, мотивировку. Что тут, к чему... Э, ну, вот Обратился человек э, с иском. Что он просил? Он просил признать противоправные действия инспектора пограничной службы группы паспортного контроля 3-го отделения инспектора пограничной службы отдела пограничной службы Борисполь-2 лейтенанта Виктория Дзюбы относительно вынесения решения от 26.04 2022 относительно лица 1, паспортный документ про э, отказ пересечения государственной границы на временно ограниченные вправе въезда в Украину. Признать, э, ну, в общем, э, все это отменить, признать незаконным. И э, исковые требования были обоснованы тем, что решением от 26 апреля 2022 года истцу отказано в пересечении государственной границы э, Украины, гражданин Украины, который достиг 16-летнего возраста, в связи с отсутствием оснований на право пересечения государственной границы и не предоставления документов, которые подтверждают основания для выезда за границу, истец указывал, что с 1998 года Постоянно проживает на территории Чешской Республики и 27 сентября 2017 года получил удостоверение на постоянное проживание. В это же время ответчик при принятии решения действовал без учета этих обстоятельств, которые имеют для, значение для принятия решения. А именно не предоставил надлежащие оценки, удостоверению, ну то есть... Человек, который живет э, за границей, да, вот эти люди, к которым я вот обращаюсь, призываю их обращаться в суды, такие же люди. Постоянное место жительства вот в Чешской республике было, он дает это удостоверение, а ему говорят, от винта. <coughs> ну, суд разбирался, давайте напишем, чем он э, мотивировал суд. Пишет суд. Согласно части 1 статьи 33 Конституции Украины, каждому, кто на законных основаниях прибывает на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются, ну тут надо с большой буквы написать, законом, закона такого нет, вы все там просите... Обсудить законопроект, тот, это, пятый, десятый. Ну вот вам пример был. За три дня подняли шуму, навели, отменили. Так все с этими законопроектами будет. Почему? Потому что вот суды отказывают и считают, что все законно. Вот. Ну я не буду полностью читать. Они тут ссылаются, что правовой режим, указ президента, пункт президента указа и так далее. То есть Ничего конкретного, ничего конкретного, что здесь бы было, ну, на что нужно было бы обратить ваше внимание, еще суд бы там сказал, да вот же ж написано, где запрещено. Нету. Ну и в принципе и истец не ссылается. Ну вот они ссылаются на статью 23, 23 перечисляют перечень кто имеет отсрочку. То есть э, они ссылаются на то, что написано в законодательстве, и приходят к выводу то, что не имея даже запрета в законе, ну, человеку надо выски отказать. Вот. Ну, то есть здесь все расписано. Я ссылки на это решение дам. Еще одно решение. Таких решений я там э, до 10 штук нашел. Я не стал все перечитывать, но они, в принципе, все друг, друг друга дублируют. Вот 2 июня Хмельницкий. Э, Судья Хмельницкого окружного административного суда Филанюк такую же заяву рассмотрел. Что просил человек? Признать противоправные действия рвиночной службы Украины относительно ограничения права лица 1 на пересечение государственной границы во время военного положения, как военно лица, который не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, в связи с наличием у него даже наличие было какое. Жены из числа лиц с инвалидностью. Ну, наверное, э, сейчас посмотрим по... Ага, и обязать Государственную паренечную службу не э, предоставить право на... Ну, это требование не очень так написано, не буду его зачитывать. В общем, у человека жена была с инвалидностью. Жаль, не указано, какая группа, но сейчас посмотрим. А, может и указано. Так, так, так, так, так. Ну я не вижу, какая группа здесь. Ну, в общем, что итог какой? Отказать. Вот суд решил отказать. Суд решил отказать, и я считаю, что нужно здесь подавать апелляционную жалобу. Вот он тут считает, что суд, что в постановлении Верховного суда подчеркнуто, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом есть наличие соответствующего нарушения субъектам властных полномочий. Я думаю, это произошло по той причине, что человек не смог доказать, что ему было отказано в пересечении границы. То есть человек обратился и не имел письменного решения о запрете в пересечении границы, как в предыдущем случае, который выдает пограничная служба на основании части 1 статьи 14 закона украины о пограничной службе вот. а о пограничном контроле извиняюсь вот то есть человек обратился и не было этого поперца а вы знаете что поперцы эти не всем выдают лайфхак такой вот они раз и видите суд понял сразу что человеку надо отказать а одному тут человеку есть а, это решение. Ну, в общем, я из тех документов, которые я читал, смотрел. Ну, вот есть еще тоже. Тоже отказали. Тоже отказали, но тут у него есть какое-то письмо. Вот. Ага. Он считает, что ему отказали ошибочно, поскольку он снят из военного учета, не является военнообязанным во время мобилизации. И в том числе, в соответствии с пунктом 2.6 правил пересечения государственной границы и мобилизационную подготовку в закон, вот эта статья, абзац 15 части 1 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, принадлежит к перечению инших военнообязанных, вот, которые не подлежат призыву. Я думаю, тут речь идет о тех э, лицах, которые э, имеют судимость за тяжкие и особо тяжкие э, преступления. Вот. То есть, э, отбывали наказания, Они вообще не подлежат э, ни призыву, ни военной службе. Вот. Ну, я думаю, что это этот случай был. И тоже, тоже читаем, читаем, читаем, читаем, читаем. Ну, вы почитаете сами. И в э, иски тоже отказать полностью вот когда нет письменного решения есть определение суда который тоже говорит что даже иск не принимаем, потому что право не доказа что нарушено. все вот так видите как в одном случае это просто я вам показываю две карты до да, одной медали незаконно аж президент уполномоченный по правам человека уже сегодня даже высказался об этом Порядки, которые Генштаб посмел выдать и указал, что это надо брать какое-то разрешение, все сполошились. Незаконно отменить. Но то, что запрет законом не установлен на выезд из Украины, никого не волнует. Тишина, что-то там президент ответ дал на одну петицию, но ну, а вторую вы сами не подписываете. Я подписал, чисто, я, я подписал, я я подписал, зашел на сайт президента Украины и взял все петиции, которые касаются этой темы, прошелся и все подписал. Вот я вот так сделал. Ну что вам мешает? Еще сегодня напишу про эту петицию. А, еще там есть петиция о разрешении э, однополых браков. Так вот она уже там набрала больше 17 тысяч. Активные люди. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я скоро опубликую этот иск. Изучаю все эти решения суда для того, чтобы учесть ошибки, уже, которые допущены, чтобы этот иск был, ну, знаете, как железобетонный. Я думаю, я на этих выходных уже закончу и сниму видео, объясню, как им пользоваться, куда подавать, сколько судебного сбора, процедуру расскажу. Но суть, вы поняли, никто особо не заморачивается. Вот. Шума нет. Э -э, верхов, э -э, этот, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека не э -э, возмущается таким запретом, который непонятно, установлен он, не установлен, но он действует и он есть. Да? Вот. я думаю, надо написать ему письмо. Раз у новый уполномоченный, почему бы не написать письмо, ну, познакомиться таким образом. Пишите комментарии, что вы все думаете об этом, по, ну, об этих вот случаях, да. Читайте решения суда самостоятельно, изучайте. В принципе, для этого я снимаю видео, ну, чтобы они были э, практически полезны. Не просто хайпануть на этой теме, да. Ну, вот я не снял, извините, ролик об этом, не рассказал. Какие там дефиниции правильные, неправильные. В общем, я думаю, мы это тоже победим. Только надо что-то делать. Делайте. Все будет хорошо.